Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова и в начале «Коротко. Главное. Глава государства» примет участие в церемонии инаугурации премьер-министра Индии на рендер -моде по его приглашению. Развитие кыргызско-китайских отношений будет усилено. Состоялось 14-е заседание Межправительственной Кыргызско-Китайской комиссии по торгово-экономическому партнерству. Вопросы цифровизации финансового сектора, современные технологии в сфере финансовых услуг обсудили финансисты из Узбекистана, Казахстана, России и ряда других стран. Президент подписал указ, согласно которому Самат Кылджиев назначен руководителем аппарата правительства министром Кыргызской республики. Также указом главы государства Шанджар Мукамбетов утвержден должность должности министра экономики Кыргызской республики. Элькимбек Чодуев назначен министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и миллиорации. Кроме того, Сорумбай Джембеков подписал указ, согласно которому Дастан Дугоев назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской республики. Редактор Глава государства вылетел в Нью-Дели, Индия, для участия в церемонии инаугурации премьер-министра Индии Нарендры Моди по его приглашению. Далее, 31 мая, по приглашению короля Саудовской Аравии, хранителя двух святынь Салман бин Абдель азис Аль Сауда, глава государства прибудет в Саудовскую Аравию и примет участие в работе 14-го саммита Организации Исламского Сотрудничества в Мекке. Очередная сессия ОИС пройдет под лозунгом «Вместе ради будущего» в юбилейный 50-й год Советского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 Кроме того, президент сегодня подписал ряд законов так. Ратифицировано соглашение между правительствами Кыргызстана и Турции об открытии совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы Кыргызско-Турецкой дружбы, а также получение гражданами нашей республики образования в Турции в сфере медицины и медицинских специальностей. Также Сорумбай Джембеков ратифицировал соглашение о сотрудничестве в области обмена геопространственной информацией в интересах вооруженных сил государств-участников Содружества независимых государств. Пять лет прошло со дня образования Евразийского экономического союза и четверть века с момента обнародования идеи о его создании. Юбилейный саммит Высшего совета объединения, на который прибыли все руководители стран-участниц, а также почетные гости, состоялся накануне в городе Нур-Султан. По итогам заседания главы государств подписали 23 документа. В заседании принял участие и президент Кыргызстана Соромбай Джеймбеков. Глава государства отметил, что сегодня Союз позиционирует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 Юбилейное заседание Высшего совета Евразийского экономического союза прошло в духе взаимопонимания, доверия и конструктивного диалога. Президенты Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России отметили достижения ЕАЭС, озвучили предложения для более динамичного развития союза и, конечно же, обсудили сложности и риски, с которыми евразийской пятерке все еще приходится сталкиваться внутри объединения. Евразийский экономический союз был образован 29 мая 2014 года. Первыми договор о членстве в ЕАЭС подписали Казахстан, Россия и Беларусь. Позднее к объединению присоединились Армения и Кыргызстан. На сегодняшний день пять стран союза создали огромный рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы, в котором проживает 180 миллионов человек. В прошлом году объем взаимной торговли составил более 60 миллиардов долларов США. Более того, наш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 Кыргызстан стал полноправным членом организации 12 августа. За прошедший период присутствие нашей страны в ЕАЭС оценивается весьма положительно. Наша республика получила зону свободной торговли, а вместе с тем и возможность создания инфраструктуры качества. В частности, открытия новых ветеринарных и фитосанитарных лабораторий для экспорта своей пищевой продукции. Все это на сегодняшний день сделано семимильными шагами для на эти цели с российской стороны были выделены средства в размере 200 миллионов долларов США, в том числе для обустройства наших внешних границ с Китаем, с Республикой Таджикистан и с Республикой Узбекистан. Работы по оснащению пунктов пропуска будут завершены в 2019 году, и это полноценно позволит нам осуществлять полноценный контроль на внешних границах уже теперь Союза. На сегодняшний день страны Альянса стремятся создавать максимально комфортные условия для сотрудничества. Однако определенное недоверие между странами возникает из-за отсутствия механизма прослеживаемости товаров, везенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Критиковали даже таможню Кыргызстана. Пути решения этой проблемы на заседании высшего совета озвучил президент Сорунбай Дженбеков. Поэтому предлагаю провести тройной таможенный контроль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 Поэтому он внес предложение, вот трех такой сторонный такой контроль устанавливать на наших границах, общих границах, тогда не будет, как говорится, или приписка, и не будет так сомнений, что вы там скрываете таможные поступления в таком аспекте. Это тоже очень, мне кажется, многие все согласны, они согласны, мне кажется, вот это провести.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 правила по определению распределения правососной способности и правила доступа к услугам вместе четыре правила должны быть разработаны и одно положение. А потом только после этого возможно будет видение для всех участников, как мы будем торговать на общем рынке. В целом, по итогам юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета, главы государств подписали 23 документа. Сорунбай Джейнбеков поздравил участников заседания с пятилетним юбилеем и выразил благодарность всем, кто работает во благо полноценного функционирования Союза. А также отметил особую роль первого президента Нурсултана Назарбаева, который и выступил инициатором создания ЕАЭС. В свою очередь и Эльбасы, подчеркнув особый вклад Сорунбая Джейнбекова, Бекова в углублении и расширение сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном наградил его орденом Бекова Сорунбая Шариповича, президента Кыргызской республики. Также по итогам юбилейного заседания высшего совета было подписано совместное заявление стран-участниц ЕАЭС. Главы государств обозначили в нем новое видение развития евразийской пятерки. Лидеры стран-участниц альянса сошлись во мнении, что первые пять лет оказали динамичное влияние на развитие союза. Важно сохранить тенденцию роста, но для этих целей необходимо и далее продвигать приоритетные направления сотрудничества во всех сферах жизнедеятельности ЕС ИАС прозвучала по итогам саммита. Мадина Низамова, Чингис-Токтор Беку, Бишкек. Развитие кыргызско-китайских отношений будет усилено. Состоялось 14 заседание Межправительственной Кыргызско-Китайской комиссии по торгово-экономическому партнерству. В ходе него были подписаны протоколы по сотрудничеству, в которых обозначено ряд важных инвестиционных проектов. Отметим, заседание состоялось в преддверии официального визита председателя КНР Дзимпиня в Кыргызстан. Какие достигнуты договоренности в рамках межправ комиссии расскажет наш корреспондент Гульзада Чубакова. Кыргызстан конкурентоспособен благодаря своей экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Потому увеличение объема экспорта в этой отрасли является одной из приоритетных задач государства. В прошлом году товарооборот с КНР, который является стратегическим партнером страны, увеличился на 25%. Вопрос увеличения роста этих показателей был поднят на 14 заседании Межправительственной Кыргызско-Китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.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 В настоящее время есть соглашение о экспорте черешни и дыни в КНР. Тем не менее, дисбаланс в торговле с Китаем очевиден. Потому между сторонами была достигнута договоренность об увеличении экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции в разы. Так, по итогам комиссии был подписан протокол о поставке в Китай трех видов продукции, таких как сухое молоко, мед и пшеничная мука. Попросили китайскую сторону ускорить вопрос рассмотрения протоколов по остальным видам продукции. То есть у нас, если подписано по черешне, по дыне, плюс вот три вида продукции, мы предлагаем их увеличить в разы. Также у нас были договоренности достигнуты в том, что китайская сторона окажет содействие по привлечению инвестиций в модернизацию двух наших нефтеперерабатывающих заводов. Кроме расширения экспорта сельхозпродукции, в ходе заседания комиссии особое внимание было уделено привлечению инвестиций. Отметим, Китай на протяжении последних 10 лет является одним из основных инвестиционных партнеров страны. И приток капиталов из Поднебесной составляет 30% от общего притока инвестиций. Теперь все больше средств предполагается привлечь в промышленную сферу страны. В частности, с компанией строительных и отделочных материалов Китая были обсуждены вопросы о создании индустриального торгово-логистического комплекса, Здесь предполагается привлечение инвестиций в пределах 200 миллионов долларов. Будет создан выставочный центр на территории города Бишкек, где будут проходить ярмарки и различного рода такого рода мероприятия. Кроме того, планируется подписание соглашения с Китайской Народной Республикой о строительстве города-спутника, город-спутник Кунту. Там тоже примерно. Стоимость проекта составит около 200-300 миллионов долларов. На сегодняшний день идут внутригосударственные процедуры. Помимо этого, по итогам межправительственного заседания были рассмотрены вопросы заключения контрактов и меморандумов в рамках предстоящего бизнес-форума, который состоится во время государственного визита председателя КНР Цзиньпиня в Кыргызстан. С китайскими предпринимателями планируется подписание порядка 15 документов в различных направлениях, что непосредственно выведет сотрудничество между странами на новый уровень. Кульзада Чубакова бег за ЛТР, Бишкек.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 В столице прошла пресс-конференция с участием общественных деятелей и экспертов, где обсуждала ситуация вокруг компании КТ-Мобайл. По словам общественного деятеля Расула Умбиталиева, те сотрудники, кто получал в данной компании зарплату по 200-300 тысяч сомов, должны вернуть деньги государству. кт «Я требую возврата этих денег. Я думаю, те, кто получал такие большие суммы тогда, когда компания даже не начала работать, совсем неправильно. Работникам должна была выдаваться зарплата на бонусной основе. То есть те, кто работал и приносил прибыль компании, зарабатывал свои деньги по процентному бонусному показателю».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 Вопросы цифровизации финансового сектора, устойчивого финансирования и зеленой экономики являются приоритетными в Кыргызстане. Современные технологии в сфере финансовых услуг, такие как мобильный банкинг, электронные платежи, развитие системы идентификации абонентов должны быть внедрены в самые отдаленные регионы страны, отметили в ходе Бишкекского межгосударственного финансового форума. Мероприятие собрало на своей площадке свыше 250 представителей финансового сектора из Узбекистана, Казахстана, России, Монголии, Украины, Азербайджана и Китая с целью продвижения экономического развития страны посредством цифровизации и содействия этому процессу финансового и бизнес-секторов республики. Подробнее в сюжете Айтолкун Сулпуевой. На сегодняшний день банковскому сектору Кыргызстана есть чем гордиться, так как в стране создана национальная платежная система, которая обеспечивает стопроцентную безопасность платежей. Отметили в ходе Бишкекского международного финансового форума. Кроме того, если говорить о цифровизации, практически все банки Кыргызстана на сегодняшний день внедрили систему мобильного банкинга, электронных платежей и многое другое. Выдаем кредиты сейчас на местах. Вот сельскими места, раз оформлять, район-район оформлять. Возвращает то же самое. В так. Это тоже облегчение для нашего этот жителя, для нашего трудящейся. У нас и сейчас идет безналичные платежи, да? У нас еще недостаточно. Везданочное население охочено. Мы сейчас на этом перспективе работаем. Банковский сектор в Кыргызстане исторически является одним из самых динамично развивающихся в экономике направлений. На сегодняшний день в данном секторе работают более 15 тысяч человек. И развитие цифрового финансирования является одним из приоритетных направлений работы государства. Ведь именно финансовый сектор – один из ключевых партнеров по построению цифровой экономики, отметили в ходе форума. Электронный э, платежный шлюз является одним из ключевых компаний для полноценного запуска государственных услуг. Мы говорили о таких услугах, как электронный нотариат, это электронные платежи, электронные государственные услуги, денежные переводы и мобильный банкинг, то есть возможность в будущем получать, к примеру, на первом этапе небольшие объемы кредитов через мобильный банкинг. То есть мы, не уходя из дома, можем подать заявку на получение кредита и прокредитоваться через Коммерческие банки. Как было отмечено во время форума, работа над развитием цифрового финансирования должна идти не только в направлении развития инфраструктуры, но и над повышением финансовой грамотности населения. Мало внедрить электронные кошельки, надо и научить людей пользоваться ими и показать, какие плюсы у нововведений, отметил председатель Национального банка страны. Клиент без банка он не может получать услуги, но в то же время клиент должен быть сам готов получать эти услуги. В этой связи повышение финансовой грамотности населения является неотъемлемой частью разработки и внедрения новых продуктов. Как было отмечено в ходе форума, такого рода площадка позволяет объединить усилия, а также поделиться опытом с другими зарубежными странами в сфере развития цифровизации в банковской сфере. Как отметил Анвар Абдраев, президент объявил 2019 год годом развития регионов и цифровизации страны. Конечно же, роль банков в достижении этих целей высокая. Я думаю, сегодняшний форум даст толчок для обмена мнениями того, что сегодня творится в мире. То есть сектор банковский и провозглашенные, в направления и тренды, которые объявил в своем выступлении Джордж Пинеше, уважаемый расширение доступности к финансовым услугам всего насилия, в первую очередь, конечно, отдаленных регионах. Это является задача номер один сегодня всего банковского сектора. И в этом направлении мы делаем первые шаги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 Поделиться опытом в развитии цифровизации на форум приехала свыше 250 представителей финансового сектора из Узбекистана, Казахстана, России, Монголии, Украины, Азербайджана и Китая. Как отметили участники мероприятия, в развитии цифровых технологий в сфере финансирования в обязательном порядке нужно учитывать ориентированность клиента. Ну, сегодня моя главная задача – коротко рассказать о международных трендах, а что происходит в мире, в части финансовой доступности, внедрения новых технологий и так далее. И еще я расскажу немного о некоторых проектах Всемирного банка, которые мы мы реализуем вместе с Национальным банком Кыргызской республики, в частности, по регулятивным песочницам, по удаленной идентификации некоторым другим вопросам. Отметим, на сегодняшний день в Кыргызстане работают 25 коммерческих банков. Финансовый форум для представителей банковского сектора стал отличной площадкой для договора о новом сотрудничестве и обмена опытом. Арбеков, Бишкек. Государственное предприятие Центр электронного взаимодействия получило престижную награду за наилучшее внедрение электронного управления системы межведомственного электронного взаимодействия «Тюндук». Награду вручила Академия электронного управления Эстонии. Подробнее в материале Бекмамата Асамбек Уулу. Кыргызстан прочно встал на путь цифровизации. В этом направлении проводится обширная работа. Принимается целый комплекс мер. И полученная награда стала признанием проделанной работы и придала стимул на будущее. Это очень большая реклама ведь Кыргызстану. Мы теперь уже встали на, на рельсы внедрения системы электронного управления. Ведь это тоже хорошо. Это говорит о том, что мы прочно стоим на пути внедрения инновационных технологий, которые нам поможет снизить коррупцию, повысить доступность гражданам. В настоящее время 53 государственных органа подключены к системе «Тюндук». 19 госорганов и ведомств уже коммуницируют между собой посредством электронной системы. И это только начало. «Мы говорим о том, что мы за год добились многого в построении фундамента. Если говорить о перспективах нашего развития, сейчас мы должны сделать все для того, чтобы исключить справки. Справки – это очень большое зло. Вот это самый первоочередной план для нас». А работа по внедрению системы «Тундук» началась буквально год назад. И у Кыргызстана по сравнению с передовыми странами не так много опыта и технических возможностей. Но, как оказалось, для внедрения системы это не главное. Техническое внедрение – это не, вполне, не самое главное, не самое сложное, можно так сказать. Очень сложно изменить мышление государственных служащих, а также, что необходимо переходить на, электронные, на электронное взаимодействие, не нужно зацикливаться на бумажных форматах. В современном мире быстрых решений и действий нет места долгому документообороту. Тюндук в первую очередь направлен на улучшение работы госорганов. Немаловажную пользу обществу принесет и то, что система в значительной мере сократит коррупционные и бюрократические проявления. Бекмамата Санбеку Улоджа, Надель Абубакер Уолу, ЛТР, Бишкек. В Южной столице представители антитеррористического центра СНГ совместно с ГКМБ провели совещание по вопросам взаимодействия при межгосударственном розыске террористов и экстремистов. В частности, обсудили вопросы использования международными террористическими организациями миграционных каналов, когда под видом мигрантов на территории государств проникают экстремисты с целью формирования спящих ячеек и дестабилизации внутренней обстановки. Для представителей подразделений органов безопасности специальный служб и правоохранительных органов провели экспертные консультации по практическим вопросам противодействия терроризму и экстремизму в странах СНГ в условиях возрастания общих угроз, исходящих от деятельности международных террористических организаций. Цель мероприятия – обмен практическим опытом, а также выработка согласованных подходов к вопросам противодействия терроризму и экстремизму. В мероприятиях приняли участие представители спецслужб и правоохранительных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана.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 Мир и согласие между народами – залог счастливого будущего страны. Чтобы сохранить мирную и стабильную жизнь, вносить свою лепту должен каждый. Уважительные, теплые отношения между народами – основа всего. Напомним, сегодня в Кыргызстане проживают представители 120 разных народов. Алена Смирнова, Турсуну Марбик, из Байлу, Байназаров, ЛТР, Ожская область. В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Суд приступил к повторному допросу представителей электрических станций, которые проходят по делу как потерпевшие. По их словам, мощность ТЭЦ после модернизации увеличилась до 812 мегаватт. Представители электрических станций уточнили, что к на теплоцентрале модернизированная часть отношения не имеет. Напомню, что в СИЗО ГКМБ содержится бывший премьер-министр Саппар Исаков и Джантуриос Сатабалдиев –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 После обеденного перерыва продолжился допрос второго представителя потерпевшей стороны в лице ООО «Электрические станции». Представитель ответил на ряд тоже на ранее заданных вопросов. Учитывая, что со стороны государственных обвинителей был предложен порядок исследования доказательств, суд перенесен на 6 июня 2019 года. В 2019 году в целях развития сферы туризма планируется открытие ряда новых авиарейсов. Так, авиакомпания «Казахэйр» 7 июня начинает совершать полеты по маршруту Алматы-Ош-Алматы -Алматы с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. Кроме того, авиакомпания «Атлас Global с 10 июня запускает на период летнего сезона сообщения по маршруту Анталия-Бишкек-Анталия с частотой два раза в неделю по пятницам и воскресеньям. В воскресенье. Кроме этого, на мероприятии в целом были озвучены планы на 2019 год Минтранса. Подробнее расскажет наш корреспондент Айзада Махтебек Казы. Буквально через несколько дней наступит лето, а значит, откроется туристический сезон. Так, с июня месяца для развития сферы туризма нашей страны планируется открытие ряда новых авиарейсов. Авиакомпания «Казак Эйр» 7 июня 2019 года начинает совершать полеты по маршруту Алматы-Ош-Алматы -Алматы с частотой два раза в неделю. С 10 июня авиакомпания «Атлас Global запускает рейс по маршруту Антария-Бишкек-Антария -Антария с частотой два раза в неделю. С 22 июня до сентября авиакомпания «Сибирь-2» начинает авиасообщение «Новосибирск-Тамчи-Новосибирск» -Новосибирск» один раз в неделю по воскресеньям. С 27 июня до сентября рейсы по маршруту «Ташкент-Тамчи-Ташкент» -Ташкент» от авиакомпании «Узбекские авиалинии» один раз в неделю по воскресеньям. Рейсы авиакомпании «Айр-Арабия» со 2 июля по маршруту шаржа бишкек шарджа с частотой 4 раза в неделю по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. С 28 июня авиакомпания «Тест-Джета» возобновляет авиаперелеты по маршруту «Ош-Тамчи-Ош» с периодичностью 4 раза в неделю. «Рейсы Ташкент-Тамчи, Новосибирск-Тамчи и Ош-Тамчи – это только для туристического сезона, так как мы знаем, что на носу лето. Насчет безопасности граждане и гости могут не беспокоиться, так как в этом направлении наше агентство работает усердно».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 а также на остальных автодорогах местного назначения по направлениям, в том числе проходящие через населенные пункты дороги, пограничные дороги, а также переходящие объекты и другие дороги. За счет госкообложений предусмотрено осуществить устройство асфальтобетонного покрытия на 179 километрах, в том числе в рай-центрах общей протяженностью более 139 километров. На основных объектах, таких как автодорога Кокташ-Аксай-Тамдык, ахсай Рават и другие протяженностью 40 километров. В этом году мы планируем там э, завершить тендеры по участкам балыча Пачкор, Пачкор. И э, по серию юбер хотел бы еще отметить, что у нас мы хотели соединительный коридор в этом году сделать э, проект, завершить, да? Альтарала до Сусамарда. Отметим, что по инвестиционным проектам будет осуществлено 75,5 километров, в том числе по направлениям автодорога Север-Юг, протяженностью 40 километров. Автодорога Бишке-Карабалта протяженностью 10 километров. Автодорога Ожбаткин и Свана Худжан протяженностью 5,5 километров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 К этому часу пока все. Спасибо за внимание и до встречи.